Спасибо. Меня зовут Соломонова. Я — поэт. Я пишу стихи 6 лет и впервые выложила их в интернет в 2001 году. Тогда еще не было ни высокоскоростного интернета, ни мобильного. Был только интернет по телефонному кабелю. Кто-нибудь помнит? Поаплодируйте. И вот я вошла в интернет, нашла сайт «Стихи.ру». И зарегистрировалась на нем. Мне было так страшно регистрироваться под своим настоящим именем Юлия Соломонова. Я вспомнила, что у меня есть несерьезный псевдоним Соломонова, придуманный для театрального капустника. Ну, несерьезный псевдоним Соломонова. Что это такое? Как бы одиночество, одиноче... одинокое одиночество такое. Я добавила фотографию, где меня было невозможно узнать. Вот такую. И выложила стихи, но мне казалось, самые мои лучшие. Они назывались «Девушки, с которыми вы спите». И тут же вышло, потому что было очень дорого. Поминутная тарификация. Три дня я набиралась мужества для того, чтобы войти и почитать, что мне там ответили. Вот эти миллионы, миллиарды людей, которые находятся в интернете. Я набралась мужества, захожу, никто не прочитал. И я расслабилась и стала выкладывать свои стихи в интернет. Прошло уже, господи, очень-очень много лет, и теперь у меня на этом стихиру 300 тысяч читателей официально зарегистрированных. Они там официально регистрируют только поэтов. То есть 300 тысяч поэтов прочитали мои стихи. В ВКонтакте у меня 600 тысяч, а в Инстаграме уже, наверное, почти полтора миллиона. Спасибо большое. Я невероятно благодарна всем вам за то, что вы даете мне возможность заниматься своим самым любимым делом. Потому что даже если бы никто не читал мои стихи, как это было в 2001 году, я бы их все равно писала. А еще меня очень любят ругать критики за то, что я пишу слишком простые стихи. Ну как бы они говорят: "Ну видно же, что есть техника. Почему такие простые стихи? Надо что-то посложнее." Но я считаю, что у меня моя, у меня собственная миссия. <звы> Пару слов о моей миссии. Вот как выглядит моя подписчица в Инстаграм? Это красивая девушка. У нее обязательно есть красная помада. Даже если сегодня, ну никак с красной помадой, потому что у детей в саду утренник, это как бы совсем неприлично, она есть и лежит в сумочке, потому что мало ли что. И у нее есть обязательно туфли на опасных высоких каблуках, даже если сегодня никак на каблуках, они есть и стоят И стоят и ждут, ждут моего концерта, чтобы прийти ко мне на концерт. Еще у меня есть фоточки в Инстаграм. Я сейчас вас научу фотографироваться в Инстаграм. А можно мне стульчик? Андрюш, брат, да, стульчик и сделай мне еще, пожалуйста, и погромче. Я вам сейчас научу. И для этого нужно будет немножко оголиться. простите. Меня учила директор модельного агентства. Еще можно немножечко, немножечко, о, отлично, учился их фотографироваться в Инстаграм. Даже если у вас длинная юбочка, юбочку нужно немножечко задрать. Задираем юбочку. Садимся. Одну ножку вытягиваем в сторону камеры. Вторую кладем сверху. Если исходим бедро, встаем, разминаем бедро, ту, которая освело. Ну, на всякий случай можно и другой нож Садимся, ножку в сторону камеры. Вторую кладем невзначаем. Красиво, да? и расслабляем лицо. <свят> и вот у моей подписчицы всегда есть такая фоточка в Инстаграм, очень красивая. Если спросить, дорогая моя подписчица, а какое ты имеешь отношение к философской лирике? Она скажет, никакого не имею, что-то занудное из школьной программы. Но при этом вот под этой фоточкой в Инстаграм у меня написаны стихи. Он говорит, как ты? Я говорю, трудно. Ну, действительно трудно расслаблять лицо. И вот это и есть моя миссия, понимаете? Мне очень часто пишут, что, вы знаете, мне в школе отбили всякое желание читать стихи. Я их ненавидела. А теперь мне кажется, что стихи — это здорово. Это современно, и это жизненно, и про меня. И вот это моя миссия, понимаете? Чтобы после меня появилась любовь к поэзии. И после меня мои читатели заново влюбляются и в серебряный век русской поэзии, и в золотой век, и даже цифровая поэзия, современные авторы. В общем, вот такая меня. А теперь будет сарказм и немного Генделя. Есть женщины, сады и территориально, Чем солнечный на вид, тем более густые, В них столько красоты и все так натурально, Что каждый норовит забраться к ним в кусты. Есть женщины-дворцы, пентхаусы и виллы, Наследницы семей готовые к лицу, Их стерегут отцы и на хромой кобыли, К ним подпишать не смей, получишь по лицу. И если обобщать, есть женщины-вокзалы, Отдельная глава и знаковая роль, Им здравствуй, прощай, так много раз сказали, Что верят не в слова, а в паспортный контроль. Есть девки-новостройки, свежи, разворщаки, Они а считай продаж, но продано не все. И как эти герои, есть женщины-хрущевки, все ждущий, когда Собянин их снесет. Есть женщины шаля, есть женщины фигвамы. шаре реально снять фигвамы не сдают. Но нефиг их жалеть, по мнению моей мамы. жалеть надо меня.